Всем привет! Сейчас я расскажу, как активировать карты в личном кабинете Фаберлик. Можно это сделать через приложение, а можно это сделать прямо на сайте faberlic.com. Для этого мы заходим с вами в наш личный кабинет. У меня уже есть такая ссылочка в телефоне. Я захожу в свой личный кабинет Фаберлик, у меня уже все, все зайдено. И выбираем раздел «Купоны и карты». Купоны и карты. Вот у нас раздел. И видим, что у меня еще не активировано 7 карточек. То есть, видите, у меня доступно 7 карточек. Я еще пока не использовала и, и, и, карты. И мне нужно их для того, чтобы они у меня появились в персональных акциях при оформлении заказа. Мне их нужно обязательно активировать. Нажимаем на этот раздел. И нам открываются доступные карты. Вот они все карточки. Да? Первая карта, значит скидка 40% на любое средство для ухода за кожей из каталога номер 4. Я активирую эту карту. И следующую карту активирую. У меня номера карт выходят, В принципе, они мне сейчас не нужны. Главный розыгрыш будет позже. Сейчас мне нужно просто, чтобы они у меня появились в личном кабинете. я смогла с этими скидками оформить заказ. Следующая карточка у меня на любое средство для волос. Скидка 40%. Также я активирую. Далее у меня средство любое для ванной и душа. 45%. Я также активирую. Так, и вот здесь смотрите, нужно обязательно раскрыть весь список доступных карт. Вот мы нажимаем да, на эту ссылочку, у меня еще подгружаются карты. Любое средство косметики для дома из каталога, скидка 60% я активирую. А любое средство для ванной и души, то же самое, да, скидка 50% уже. Значит, здесь было 60, здесь 50. Активирую эту карту. И следующая карта, декоративная косметика, скидка 50, 70%. 70%. Так, все. Значит, я активировала. Ну, я могу еще зайти в список активированных карт. Вот они у меня появились. Да, карточки мои. И сейчас я хочу показать раздел, где эти карты у меня, в принципе, появились. Да? Значит, я захожу вот на корзинку. У меня уже есть черновик заказа. Как мы знаем, Фаберлик вернулся на оформление старой версии программы своей. Мы сейчас оформляем заказы, как мы оформляли их ранее. То есть мы, я делаю основной заказ. И чтобы мне взять что-то либо по акциям, либо мне э, использовать карты, я просто нажимаю вот эту кнопочку «Продолжить оформление заказа». Внизу уже заказа. И мне выходят персональные акции. Значит, вот здесь, э, в персональных акциях, я смотрю, те акции, я вам просто сейчас покажу, немножко пробежимся, да, это бонусы за покупку, то есть то, что у нас идет по акциям каталога. Вот они все, идут акции, да, мы сейчас не будем их проговаривать, просто, ну, вы знаете, что они сейчас есть. Так. Все вниз прокручиваем, прокручиваем, акций много, распродажа Так. В следующий раздел у нас идет, товары по старой цене, я не буду здесь останавливаться. Так сейчас одну секундочку угу. так вот купонные карты на розовой полоске мы открываем купонные карты так какую-то карту я видимо не активировала потому что у меня их всего шесть а у меня было 7 ну сейчас это не суть я потом вернусь активирую то есть смысл в том что вот эти карты здесь например я стала ставлю да какое-то средство любое для ванной души к примеру выбираю здесь Так, например, мне нужно по этой карте взять бальзам после бритья успокаивающий. То есть вот здесь много, конечно, и гелей, да, там для интимной гигиены. Но вот из мужских серий, для ванны и душа, там лосьоны после бритья, они входят вот в эту вот акцию именно средства для ванны и душа. Значит, я ставлю бальзам после бритья успокаивающий. Так. Я поставила, и дальше по алгоритму мы просто здесь нажимаем кнопочку «Выбрать». Это еще не все. Допустим, я оставлю по другим картам что-то, прокручиваю до конца, то есть вот это все смотрю, да, что мне нужно. И здесь я обязательно нажимаю самую-самую главную кнопку, которая называется «Применить изменения». Потому что если вы ее не нажмете, любая позиция, то, что вы по выбираете каталога, или вы выбираете именно по этой карте, ну или еще что-то, да, из раздела персональных акций, если вы не нажимаете кнопку применить изменения, то это ничего в заказ не подгружается. Поэтому мы нажимаем эту кнопочку. Вот. И смотрим корзину. Вот так все просматриваем здесь. И видим, да, что вот этот бальзам после бритья успокаивающий, он появился. Это позиция появилась именно по карте вот. ну и дальше там мы уже утверждаем заказ продолжаем оформление заказа и утверждаем заказ Вот, утвердить заказ нажимаем кнопку ну то есть вот такой алгоритм, алгоритм действий именно по активации карт и по оформлению по этим картам уже заказа нашего всем хорошего дня или приятного вечера с вами была Лариса Архипенко. Всем пока!